Всем привет! Это российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи 2014, Аделина Сотникова поделилась мнением об увеличении возрастного ценза фигурным катанием. Сейчас, когда говорят о том, что хотят поднять возраст для взрослых в до 17 лет, я считаю, что это правильное решение. Но это сейчас. Спроси меня то же самое в 15 лет, я бы была очень против. Я в 13 лет волосы на себе рвала от невозможности выступать на чемпионате Европы. Фигуристка отметила, что хочет вернуться на лед, чтобы почувствовать драйв, который испытывала во время выступления. Сейчас мы в свои 20 лет считаемся старухами. Что нам делать? Каждый день тренироваться, а потом выходить на чемпионат России, а там такие вундеркинты, что попасть в тройку очень и очень сложно. И как-то приходит мысль, а нафиг мне вообще это надо, добавила она. Ранее Международный союз колкобежцев ИСУ на Конгрессе принял решение внести поправки в регламент и изменить правила о начислении бонусных баллов за и фигуристов по второй половине короткой и произвольной программ.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 I found a girl, beautiful and sweet, well, I never...